Всем абонентам тарифного плана Немиркин Ку, огромное спасибо вам за вашу любовь и поддержку, благодаря которой мы смогли провести еще одно исследование в области повседневной психологии. Итак, давайте начнем. Знаете ли вы, что от 25 до 40% процентов населения планеты относят себя к интровертам? Это 2,8 миллиарда человек во всем мире. И все-таки, чувствуете ли вы постоянное давление, заставляющее вас быть более экстравертным и действовать против своей природы? Интроверты по-прежнему сильно недопонимаются и часто воспринимаются как холодные, отстраненные, неловкие или недружелюбные люди, поскольку не знают их. Учитывая это, вот 9 вещей, в которых интроверты, естественно, превосходят экстравертов. Первое – это умение выслушать. Вы любите больше слушать, чем говорить? Благодаря своей тихой и вдумчивой натуре, интроверты от природы умеют активно и внимательно слушать. Вы позволите собеседнику изложить свою точку зрения и с удовольствием позволите ему продолжить, не чувствуя необходимости перебивать его. Это происходит потому, что интроверты, как правило, стесняются быть в центре внимания, даже в разговоре. Второе. Хранение секретов. Часто ли другие доверяют вам свои секреты? Насколько легко вам удается хранить их тайны? Когда дело доходит до неразглашения секретов и другой конфиденциальной информации, интроверты справляются с этим гораздо лучше, чем экстраверты. Почему? потому что вы гораздо менее разговорчивы и понимаете важность личной жизни человека. Вы совсем не заинтересованы в том, чтобы привлекать внимание других людей, особенно если это происходит ценой чужого доверия. Третье – это самоанализ. Часто ли вы анализируете собственные действия и мысли? Еще одна область, в которой интроверты преуспевают, это самоанализ и самосовершенствование. Вы проводите много времени, погружаясь в свой богатый внутренний мир. Вы более интуитивны, проницательны, внимательны к себе и хорошо чувствуете свои эмоции. И именно поэтому интроверты тяготеют к таким хобби, как живопись, фотография, музыка, литература, садоводство или выпечка. Потому что это позволяет вам остаться наедине со своими мыслями. Номер четыре. Чтение эмоций. Умеете ли вы читать по лицам? Легко ли вы улавливаете вибрации вокруг человека? У интровертов есть природный талант улавливать эмоции других людей. Благодаря своей наблюдательности и безграничной эмпатии вы можете легко определить, что чувствуют другие, просто по выражению их лица, тону голоса или поступкам. По этой причине из интровертов получаются хорошие невербальные коммуникаторы. Они быстро и ловко улавливают то, что большинство других людей даже не замечают. Это подводит нас к следующему пункту. 5. Внимательные наблюдения Одно из ключевых различий между экстравертами и интровертами заключается в том, как они обрабатывают информацию. Экстраверты больше ориентированы на внешний мир, поэтому они обрабатывают информацию вслух. А интроверты, то есть вы, более ориентированы на внутренний мир. Вы часто держите все в себе и впитываете как можно больше информации. В результате ваши навыки критического мышления и внимательного наблюдения оттачиваются, поскольку вы уделяете время анализу и пониманию окружающих вас людей. Номер 6. Глубокомысленные разговоры. Вас пугает перспектива светской беседы? Вы всегда жаждете содержательных бесед? В то время как экстраверты могут быть более одаренными в общении и ведении светских бесед, интроверты овладели искусством глубокомысленных диалогов, даже не прилагая к этому усилий. Вы преуспеваете в обществе, где вы можете обсуждать и спорить на темы, которые вам действительно интересны. Номер семь – стратегическое мышление. Долго ли вы размышляете, прежде чем ответить? Вы очень осторожны в формулировках своих ответов, поскольку большинство интровертов не любят много говорить. Они часто очень тщательно подбирают слова и думают, прежде чем сказать. И если у вас уходит больше времени на формулировку ответа, чем у большинства людей, то только потому, что вы так внимательно слушаете и хотите убедиться, что ваш смысл ясен и краток. То же самое относится и к процессу принятия решений. Вы стратегически обдумываете все возможные варианты, прежде чем сделать выбор. Номер восемь. Решение проблем. Вместе с тщательным обдумыванием и стратегическим мышлением приходит невероятный дар к решению проблем, которым наделено большинство интровертов воображение и изобретательность. Вы используете свою вдумчивую натуру, обращаясь внутрь себя в поисках идей и вдохновения. Будь то личная проблема, спор, требующий компромисса или что-то другое, это не помешает вам размышлять над дилемой до тех пор, пока вы не найдете решение, потому что все ответы находятся внутри каждого из вас. И номер девять – сочувствующее лидерство. И последнее, но, возможно, самое важное. Хотя и интроверты, и экстраверты обладают потенциалом быть великими лидерами. Именно в сострадательном поведении интроверты по-настоящему блистают. Самое большое преимущество лидера-интроверта – это его сострадание к людям, которыми он руководит. Исследования показывают, что лидеры-интроверты более эффективны в построении отношений, укреплении лояльности и мотивации людей, поскольку они меньше нуждаются во внимании. Это позволяет другим чувствовать себя более востребованными за их вклад. Вы также более открыты для выслушивания идей и предложений других людей, потому что у вас менее доминирующий стиль руководства. Итак, согласны ли вы с упомянутыми пунктами? Помогло ли вам это осознать некоторые веские причины, почему вы должны принять тихую силу, которая исходит от интроверта? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, не забудьте нажать лайк и подписаться, а также поделиться им с другими интровертами. Как всегда, большое суперспасибо за просмотр и до скорой встречи!